Чтобы отправить документ в форму ввода бюджета на согласование, нажмите кнопку «На согласование». Обратите внимание, что сейчас статус не отображается, потому что мы не сохраняли документ. Если его сохранить, но не отправить на согласование, то статус будет «Черновик». Отправляем форму бюджета на согласование. Статус внизу меняется на «Рабочие». Чтобы согласовать документ, перейдите по ссылке «Согласование» в левой части экрана. Согласование происходит последовательно. Бухгалтер не может принять решение до тех пор, пока руководитель ЦФО не согласует документ. Чтобы согласовать документ, нажмите на вкладке «Визирование» кнопку «Установить». В случае, если вы не согласны с формой бюджета, примите решение «Отклонено». Для этого наведите курсор мыши на ячейку решения и выберите вариант «Отклонено». Также вы можете удалить данные о своем решении, нажав на кнопку «Очистить». После принятия решения обязательно нажмите кнопку «Записать». Нажать кнопку «Записать» необходимо для сохранения изменений. Алгоритм справа отражает наглядно согласование документа. В данный момент главный бухгалтер написан черным цветом, а начальник ЦФУ теперь недоступно принятия решений, что показано серым цветом надписи. Сейчас главный бухгалтер согласует форму бюджета и статус «Вверху рабочая» изменится на «Утверждено». можно увидеть в списке документов формы ввода бюджета. Смотрите. Черновик. Статус документа до отправления на согласование. Рабочая. Статус при согласовании формы бюджета. Наш согласованный документ со статусом утверждена. Когда документ формы ввода бюджета утвержден, то он проводится. О проведении документа свидетельствует зеленая галочка в поле дата.